Друзья, всем привет, с вами Станислав Орехов и в сегодняшнем видео хочу поговорить с вами о модели, о системе продаж, как вижу ее я. Я не хочу говорить, что это универсальная и правильная система, потому что я уверен, что каждый из вас, каждый вообще человек от продавца беляшей на станции метро до руководителя крупной корпорации, у каждого из них свои клиенты, свои правила, и у них есть какой-то свой результат, поэтому о продажах каждый, я уверен, знает все. Но я сейчас хочу рассказать о том, что мне кажется, из моего опыта работы, я работаю дизайнером, продаю дизайн не с помощью рекламы, а с помощью экспертного продвижения, также у меня школа дизайна, и тоже я продаю все наши продукты, только с помощью продвижения Через экспертность и через известность. И мне кажется, что в современном мире, в современной действительности методы прямой рекламы, они, конечно, работают, но они работают недостаточно хорошо и стоят они, к сожалению... Очень дорого, то есть крупные корпорации, Facebook, Google, YouTube, все хотят, чтобы вы платили им деньги, чтобы мы платили им деньги. И приходят в этот бизнес крупные корпорации, соответственно, вход за клик уже очень-очень дорогой. Ты соревнуешься буквально на аукционе, они сталкивают производителей, дизайнеров, клиентов лбами заставляют торговаться. В итоге наша прибыль, наша маржинальность падает, и в некоторых бизнесах более 50% даже уходит просто на рекламу за то, чтобы поддавать снова и снова и снова этим компаниям. Это, конечно, здорово для этих компаний, потому что они поняли фишку, поняли эффективность этого способа, они завладели рынком, сделали такие экосистемы вокруг себя и сейчас будут дальше качать деньги, рассказывая и показывая, как это можно делать. Конечно, эта тема работает, но... Для маленького бизнеса, для среднего какого-то небольшого предприятия, либо организации, как вот студия дизайна у меня, либо школа дизайна небольшая у меня. Я считаю, что более эффективный и более интересный способ это продвижение через идеологический маркетинг. Я называю его так, и не только я, это такой термин, который можете тоже использовать. В чем суть? Когда вы придумываете некую идею, некую философию, некую внутреннюю составляющую, то, что делает вас экспертом. Естественно, для этого должна быть экспертность, либо своя наработанная, у вас должны быть какие-то идеи, какие-то мысли, как именно вы продвигаете свою технологию, технологии дизайна, свой стиль свое видение, как нужно делать работу, свои правила, свои методы. Если у вас такая штука сильная есть, то вы можете ее продвигать и вокруг этого объединять людей, как это делают крупные корпорации. Если такого нет, ничего страшного в этом нет, не нужно изобретать велосипед, вполне уместно и вполне будет не стыдно и наоборот даже очень почетно объединяться в группы людей-единомышленников, которые... Берут какую-то одну тему и по ней идут, то есть двигают эту тему вперед. К примеру, это может быть системный и честный дизайн, как у нас. Это могут быть поставки и правильная работа для поставщиков, когда они не просто звонят, да, а когда они налаживают отношения с дизайнерами и с клиентами и через это уже продают после налаживания отношений. Это может быть честное отношение с клиентами, когда мы не просто пытаемся впарить что-то, давайте фундамент зальем, скажем, что это стоит недорого, как могут некоторые строители делать, а потом в три раза больше возьмем на отделки, когда уже клиент впишется и деваться будет некуда. Вот э, это методы, то есть старые способы, старые методы, то, что уходит уже из э, жизни, да, то, что уже не будет применяться, то, чем наелись люди, оно уходит и приходят абсолютно новые методы и нужно быть на гребне этой волны, объединяться и двигать эту тему дальше, потому что именно сильная идеология, нацеленная на пользу, нацеленная на эффективность, которая несет действительно положительные эмоции и делает мир лучше как ни странно, да, как бы это странно и не звучало это действительно работает я это чувствую по себе, не один год уже я рассказываю, доношу пользу людям по систематизации я рассказываю о комплектации о системной комплектации, о дизайне интерьеров, как делать последовательно, о том, как организовывать свой бизнес в сфере дизайна. И ни один уже десяток, ни одна сотня человек переняли эти истории, внедрили в свой бизнес и двигают это дальше. И вот эта волна, которая называется волной системных дизайнеров, да, волной, которая уже применяет эти методы, каждую у себя, вот эти идеи, которые закладываются, которые несут вот эти первые люди, они вместе распространяются по нашему рынку. И вот очень часто и очень... Такой большой больной вопрос, как же я буду применять какие-то новые технологии, новое веяние, мои клиенты меня не поймут. У меня это не сработает, не будет заказ, все уйдут к каким-нибудь непрофессионалам. Ничего подобного. Как показывает практика, никто кроме нас не может изменить мир. Мы либо меняемся сами, либо принимаем, либо закрываем наш мозг и позволяем странным людям диктовать, как должно быть. Старые парадигмы, они в любом случае уходят, старые методы не будут работать, это закон жизни, все меняется. И мотиватором изменений можем быть как раз мы, это самое важное. поэтому. Берите правильные вещи, придумывайте свою философию, свою идеологию и внедряйте ее, либо присоединяйтесь к каким-то другим правильным вещам, которые вы считаете нужным. Берите технологии, доносите их до ваших поставщиков, до ваших сотрудников, до ваших подрядчиков, до клиентов. И только тогда, только так вместе мы сможем двигать рынок, нашу область там, знаний. Вперед. Самый главный вопрос, вопрос к вам. Насколько эта тема вам близка, интересно, готовы ли вы изменять себя, готовы ли вы к изменениям к рынку, хотите ли вы что-то, чтобы поменялось, или вас все устраивает, и вы просто течете по течению и собираете то, что вам дает рынок, то, что вам позволяют взять ваши конкуренты, готовы ли вы делать усилия, может быть, вы уже что-то делаете. Есть ли у вас философия, есть ли у вас идеология? Что вам близко? Есть ли у вас принципы в вашей работе, в вашем бизнесе? Напишите о них в комментариях. И очень будет интересно, конечно, услышать ваше мнение по всему этому поводу. Ну а в следующем видео, оно уже следующее будет на нашем канале, я расскажу о четырех основных принципах, которые мы применяем, которые я рекомендую применять для того, чтобы составлять очень сильное предложение, которое будет точно востребовано рынком и которое сделает вас экспертом номер один в вашей нише. Ставьте этому видео лайк. Пишите в комментариях ваше мнение и увидимся в следующем видео.